здравствуйте раз привет на канале помощь с компьютером и в этом видеоуроке мы поговорим о программе чек-диск как она работает и как ее запустить по сути это программа стандартное приложение в любой операционной системе она проверяет ошибки файловой системы или поражённых тектора и пытается восстановить их то есть смотрите когда у вас не включается компьютер, то есть не запускается профессиональную систему. Первым делом вы должны запускать чек-диск. Если он проверит и в этом виновата обычная файловая система, то он пытается устранить их и после этого будет а, ваш, а, ваш Windows запускаться. И наверное, также вы при, например, в, а, отключении света или аварийном выключении компьютера вы замечали, что при загрузке появлялись вот такие окошечки. Ну, такие, а, текст такой. Вот такой, или вот такой, например. Ну, и всякие а, другие виды. Как раз это и есть чек-диск. Он начинает автоматическую проверку а, вашей файловой системы и попытку устранения. То есть, он проверяет, есть ли какие-то а, ошибки, и нужно ли... А, их устранять Так, давайте да, приступим А теперь как запустить этот чек диск если вы уверен что лучше проверить ваш компьютер сначала давайте я укажу на моей основной винди так у меня здесь имеется два локальных диска то есть смотрите нам нужно открыть мой компьютер дальше прийти ну видите вы... вы... Вы два локальных диска нажимаем правой кнопочкой по одному свойству сервис проверить проверить диск то есть видите в десятке он уже может сам проверять а диск на который стоит операционная система Отменяем. но на более предыдущих версиях то есть если мы запустим чек диск таким же способом также сервис, выполнить проверку. Мы нажимаем запах, и он нам предложит а, выполнить а, загрузку только при следующей загрузке, Так как у нас на этой, а, жестком, этой жесткой жесткий используется под работу системы. Вот, такая, а, вот такой есть плюсик Windows 10. При а, другом, любом другом диске, также и флешку, вы можете проверить, не перезагружаясь. То есть мы также... Проверять диск, он сканирует и выполняет а, оптимизацию нашу, исправляет все ошибки. То есть я не буду, то есть он показывает время, сколько времени проходит. То есть он проверяет. Это первый способ. Второй же способ это через командную строчку. Ну это будет вот показано в виртуальной машине, чтобы перезагрузилось компьютер и вы все увидели. Да и здесь, по сути, мало как бы, маленький жесткий диск. Из-за этого времени проверки будет очень мало. То есть вы в полной мере увидите, как все это осуществляется. Что нам нужно сделать? Первым делом нам нужно запустить командную строчку от имени администратора. Выбираем CMD. Запуск от имени администратора. Да. Здесь нам нужно прописать.. Тогда больше чего сделаем? Check. так диск ставим слэш вопрос и нам покажет все а, как бы, все ключи а, правильно как правильно прописывать эту команду то есть сначала чем диск потом том, потом ключи смотрите здесь вы можете с команд строчку выбрать любой том то есть локальный диск c локальный диск d локальный диск е e сколько у вас а, разбит, насколько дисков, жесткий диск у вас ваш локальных так, а, настолько вы можете здесь выбрать дальше вам предлагают использовать ключи для вас главное знать два ключа это ключ F и ключ R там, а, когда вы через первый способ, вы используете по умолчанию ключ F ключ R он там не использует так что а, более лучше конечно использовать командную строчку и прописывать вручную Смотрите, другие ключи, по сути, вам не очень важны. Вам надо знать ключ F, это исправление ошибок на диске и попытка, по сути, он ищет ошибки в файл-системе и их пытается устранить. Ключ R же это более низкоуровневый а, способ. Он проверяет уже повреждённость сектора и пытается установить а, файл, который возможно установить. То есть, если у вас полетела система и вы уверены, что это проблема в файловой системе, то вам обязательно запускать чек-диск с ключом R. В него сразу входит ключ F по умолчанию. Получается у вас там ключ F 3 этапа, а в ключ R уже будет 5 этапов. Это все мы сейчас покажем. Покажу вам. То есть, смотрите, мы прописываем чек-диск. Выбираем нужный том например C, у меня C, если у вас один том, то вы можете этот, этот момент пропустить, и у вас он по умолчанию выберет а, ваш а, единственный том, ну, давайте я вам покажу, и так, и так, ставим все в C, выбираем а, ключ, ключ а потому что будет поменьше времени, займет, нажимаем да, и он нам вон предложит, что а, не дает заблокировать текущий диск, при следующей загрузке предлагает а, провести чек-диск, Нажимаем N". Теперь мы убираем C и оставляем только ключ, видите, он нам снова предлагает C, то есть по умолчанию нам выдает наш диск единственный, то есть так и так можно. Давайте теперь нажмем Y, то есть соглашаемся, и он напишет, что этот том будет проверен при следующей перезагрузке системы. Давайте увидим, что происходит. Так, мы перезагружаемся, сейчас сначала запуск Windows будет, а потом уже начнется, должна начаться проверка. То есть в нашем случае должно, вот он предлагает, что Checking File System будет проверка, и, есть, и дается 10 секунд. За 10 секунд вы можете нажать пробел и пропустить чек-диск, или иначе он уже запустится и вы не сможете, нам придется дожидаться окончания проверки. То есть, если у вас, например, Трабайт или 2 Трабайт жесткий диск, то можно уходить без кофе. Это уже займет много времени. Смотрите, с ключом F у вас здесь имеется только три этапа. С ключом R же будет 2 этапа больше. Он проверяет, ну, начинается первый этап, который проверяет версификацию файлов. Второй этап это версификация индекса. То есть, он, ну, по сути, они очень быстро проходят. Основной а, этап это третий, то есть он сейчас вам пройдет. Так как у меня здесь маленький жест здесь, здесь по времени быстро. И вот он уже дескрипторы проверяет, то есть по сути здесь тоже. После проверки он должен выдать нам отчет, то есть он вот выдает отчет полностью, то есть сколько проверено дисков, сколько индексов. Сколько ошибок он обнаружил, сколько ошибок он исправил. То есть, если вы нажмете, там, поставите паузу, то можете... Ну, нажмёте пауз-брейк, то он его остановит. И вы можете посмотреть, что произошло. После этого, как конечно, вы запустите просто договор пожаловать. То есть, ваш Windows может запустить, должна запуститься. То есть, после проверки чек диска. Вот так все легко и просто. По сути, два способа 100%, которые позволяют а, запустить чек-диск. А в следующем видео -уроке я вам хочу, буду, а, постараюсь рассказать, как можно отключить этот чек-диск. То есть, чтобы он не надоедал. Если вы пропускаете, пропускаете, пропускаете, то на следующей неделе я постараюсь писать про как отключить через командную строчку чек-диск, и он вам больше не надоедал. А на этом видео -урок хочу закончить. Если у вас какие-то остались вопросы, или что-то не получается, или а, вас интересуют какие-то другие проблемы, то с удовольствием можете задавать под комментарием видео или а, вот в моей группе, которая создается потихонечку а, помощь с компьютером». То есть здесь вы можете а, нажать на кнопочку «Задать вопрос», при этом обязательно надо будет зарегистрироваться на сайте, и полностью расписать, выбрать статус, то есть «Мне или всем». Выбрать подходящую рубрику, и описать вопрос, добавить картинки, и я с удовольствием стараюсь на них ответить. Также здесь можете посмотреть всякие статьи, видеоуроки, смотреть также, вместо а, канала YouTube. Так что, милости прошу вас на мой а, сайт, потихоньку сам разбираюсь с ним, сам пишу, надеюсь, а, будет удачный проект. А так, хочу вас видеть. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу по мышкам Первым ТАК. До скорой встречи!